я всех приветствую на канале все сказанное тут является личным суждением автора я ни к чему не призываю никого не оскорбляю Ликин парк Фуд, красивые картинки другие клипы из-за одной тема темы недавних новостей которые сейчас происходят в связи с церковью в украине. Это свежие новости у РПЦ Русской Православной Церкви. Закончились условия договора аренды, закончил, закончился срок аренды и мне стали продлевать. Я словила себя на той мысли, что если бы такое произошло ранее, ранее, ну несколько лет раньше, я уже была бы в панике, у меня была бы паническая атака. Апокалипсис все такое, злодеи наступают. Сейчас, если бы мне кто-то сказал, что я отреагирую так, я бы не поверила никогда, я бы рассмеялась в лицо. Сейчас я сказала: Ну, пусть в той стороне Москва оценит попросту, насколько много терпения. Это ж прошел один год, месяц и еще там дни. До такого результата, сколько прошло времени. Ну, что теперь будет? Как оно было, давайте вспоминать. Однажды в семнадцатом году к власти пришли ребята, которые 15 республикам на 70 лет навязали кромешный атеизм. Кто-то эту тему хвалит и говорит, что это было более продвинуто. Но это стало более продвинуто, когда все население было посажено за парты и начало получать образование когда образование доступное всем абсолютно, когда неграмотных людей нету, да, это ведет, любое знание ведет к защищенности. Мы даже можем сравнить уровень жизни, уровень медицины. Еще недавно, допустим, люди боялись ходить к зубному врачу, а сейчас уже такие крутые, мощные наркозы, что это и не страшно. Здесь просто очень красивые картинки. Я их так меняю, можно любую открывать. Когда Союз распался, он распался из-за цен на нефть. И правильно сказали, что там в 80-х был тяжелый кризис. Этот кризис был опять-таки нефтяной. За 10 лет в 80-х именно цены на нефть настолько упали, что... Союз не смог обслуживать эту территорию и не смог выплачивать по кредитам. Не смог покупать продукты для населения. Хотя смешно и забавно, зачем такой стране покупать продукты? Столько территории. И когда Союз распался, то понадобилась склейка, идеологическая склейка, чем объединять людей и таким образом вот и получилось, что эту тему пропустили. И православие, оно для нас естественно, но в общем-то не забывалось. И бабулечки пекли Пасхи, всегда на Пасху пекли пасочки, красили яички луковые шелухой и не только. Я это просто помню, это были 80 -е. Храмы начали открывать, я сама помню, как храм был музеем истории, а потом стал храмом. Это было еще при мне. И тогда вот именно так это было э, везде, и в общем-то русская православная вот так и появилась, и была только она. Сейчас э, украинскую православную одобрила Греция. Это на самом деле должно быть серьезно. Греческая церковь. Она-то никуда не уходила на 70 лет. Был созван собор из 79 участников, 72 проголосовали за то, чтобы дать законность Украинской церкви. Я с большим любопытством ожидаю, как это откомментирует дальше большее количество людей. Потому что вопрос не такой простой, как может показаться. За этим вопросом вот сейчас открывается, что за ним стоит Египет. Это может быть не только духовный аспект, но еще и какой-то юридический, да, правовой. Это может быть что-то, что мы не знаем, в принципе, мы не знаем ничего об этой теме. Египетское наследие в традициях христианства открывается сейчас большими семимильными шагами. Почему? Потому что интернет. Именно поэтому. Когда началась война, вот те события 1922 -го года, 15 из, 15 из 53 епархий, на территории Украины объявили открыто об отказе поминать патриарха Кирилла. В то время, как я еще многие вот такие, как я, все еще не верили в происходящее и не понимали, что делать, как цыплята без курицы. В то время, как в России всякие там идеологи, ведущие, продолжали, и в том числе и духовенство, продолжали упрямо-упрямо отстаивать правоту, для которой не было аргументов. Здесь произошло что-то, что списать и ну, отказаться это заметить не получится. Это очень-очень кризисный момент. Что произошло на самом деле? Ну... В апокалипсисе и кинул ангел серп и собрал жатву, вот это произошло. И это нефтяной, опять-таки, валютный вопрос. Вопрос, который решается жертвами, руками простого населения, которое не хочет, не хочет ничего про это услышать. Принимать решение самому и с кем-то идти на споры, это очень стрессово. Когда за тебя решают, нам очень нравятся простые решения, да? Нам очень нравится простое добро и зло. В прежних простых формулах было попросту очень удобно. Это та причина, может быть, одна из основных, почему такая ностальгия по СССР. Потому что там было все понятно, главная самооценка и мораль были как бы объяснены. То есть будет однажды коммунизм, мы всех спасаем. И отсутствовал стресс думать про завтрашний день. Все было определено, вот школа, вот городской завод, вот ты пошел туда-то учиться и будешь работать там всю жизнь, тебе за это дадут это, это и то. Вот эта стабильность, она, конечно, очень подкупала. Это в нашей природе. Ну теперь с приходом интернета мир, в принципе, летит кубарем вот именно представление о мире. У меня это началось с 2018 года, когда я узнала о том, что существуют психопаты. И дальше казалось, что меня еще удивит послезавтра. Казалось уже все, все, все удивления прожиты. Нет, каждый следующий день преподносят следующее удивление. И прямо сейчас получилось так, что именно когда очень нужно утешение, Прямой источник, к которому ты всегда молился. И вдруг он претерпевает такие вопросы, такой экзамен. А что теперь? Ну вот осенью я, я заходила в храм, была вторая бомба. Вот я как раз тянула руку к двери храма. Была вторая бомба. И в тот день было очень много горя. Себя никто не обманет. Ну как теперь? Что теперь с этой темой? По-старому уже не можешь, по-новому еще не понимаешь, как теперь должно быть? Какие экзамены проживает привычное добро и зло? Казалось бы, все, все понятно, все правильно. Вот перед жителями страны шумерской птицы возник вопрос: как теперь? Мир был понятным до сих пор, да? Казалось бы, слушаться, вести себя хорошо, идти на войну за Родину, вроде бы адекватная инструкция. Ну, вот сейчас экзамен пришел. Если ты поступишь правильно, так как чувствуешь, ты будешь плохим. То, что я сейчас говорю, я делаю шаг, и я становлюсь плохой, я это знаю. Ну и в то же время, правильно ли делать то, что вызовет у тебя когнитивный диссонанс? Кто-то скажет, религия устарела, в принципе не надо эти вопросы поднимать. Вы знаете, вы знаете, устарела. В каждом втором клипе перевернутые кресты и черные звезды. Объясните эту борьбу с философом, который жил 2000 лет назад и пропагандировал смирение. Никого ничего не смущает, главное. Мы живем на планете людей, которых невозможно ничем удивить. В британском сериале «Доктор Кто» британское правительство ищет людей, с которыми на связь выходит «Доктор», потому что они хотят по своей инициативе выходить на связь. Этот сериал сняли британцы. Ну и, и в конце концов вспомним, что фашисты проложили для себя план завоевания именно с учетом территории храма Гроба Господня, потому что они хотели захватить эту территорию, убрать храм полностью и все перестроить. Вокруг этой темы очень густой акцент внимания, и мы его видим. И мы зачастую не понимаем природы, что там происходит за этим кадром. Это может быть юридический Египет, которому может быть тысячи-тысячи лет. Ну, я так допускаю. За неделю до Пасхи я не понимаю, как я вообще встречу это время. Нельзя делать то, что у тебя вызывает когнитивный диссонанс. Надо быть в согласии с собой. Я надеюсь, что прозвучат в интернете все-таки грамотные комментарии насчет признание украинской церкви греческой я хочу знать об этом больше и путь вот так вот не блуждать это конечно продолжать изуч... копать в этой теме изучать египет что там я вообще отношусь к людям из тех людей которые могут делать для себя неестественные вещи неестественные для того, чтобы было правильно. Например, я много раз сгорала на разных раб работах. Есть термин сгореть на работе. Оно так не видно, что у тебя нервы уже все. Оно не... Голова не краснеет, ниоткуда ничего не выпирает. И ты не знаешь того момента, когда тебе уже день, следующий день рабочий, и заказ брать нельзя. Когда ты смотришь на простую работу и не можешь ее делать просто, когда у тебя просто так простуды, допустим, ты начинаешь со всеми ссориться и не контролируешь себя. Вот так со мной было много раз, чтобы убедиться, что да, сгорание на работе это то, что бывает. Но прямо сейчас я вот становясь плохой, я делаю неправильные вещи. Но прямо сейчас я делаю естественное для себя. Я говорю, что этот вопрос должен быть решен, и должна быть одна церковь, которая объединяет и не создает таких конфликтов. Это надо решить. Если бы у Украинской Православной Церкви было право служить один год один день в году в храме Гроба Господня, как у Сирии, например, то это моментально сделало бы ее законной и закончило бы все вопросы. И не было бы даже повода не объединиться с ней тем кто, тем, кто решился на раскол. И если уж позволить себе говорить то, что говорить нельзя, ведь сама русская православная церковь не делает ничего неестественного для себя для своей страны. Для национальной самооценки они не только не убавляют, но даже добавляют. Добавляют больше веса. Их роль у себя, она естественная. Она объединяет и повышает национальную самооценку. И влияет на поведение. И я думаю, что по аналогии с этим, для, для каждого государства должно быть действительно нормальным это адекватно, хотеть у себя такой же центр, не создающий противоречий в обществе. И когда, когда бьет бомба, то вот именно такая поддержка очень нужна, а у тебя внутренний конфликт. Ты, ты, ты не знаешь, что теперь. В общем, для меня в этой теме вот сейчас неожиданно, я не, не думала, что так будет, но Получилась острая неопределенность. Продолжать как было не годится. Мы это видим. И, кстати, неопределенность сейчас, видимо, она и в принципе в мире. Вот сейчас я сделала срез по клипам. Четыре клипа. Все показывают размытость. Элли Голдинг целый клип то четкое то размытое изображение вот такое целый клип то есть основная символика клипа размытость цветовая гамма красная синяя белое. так чередование размытости и точности то есть слово которое буквально они здесь говорят это неопределенность клип с канала Пинг это не дизлайк, улыбка вниз, это э, плохое настроение. Лайки и дизлайки это все-таки руками. Знаки показывать. Вот вы видите, белые стены не знают, что нарисовать, и сидит с кистью. От начала и до конца клипа эта сцена. Спящее общество. Только одна э, участница не спит. Кто-то хочет получить ключ, какой-то ключ, некоторый ключ. Яркая сцена неопределенности. Как чистый холст и, и пустая кисть, так и здесь пустая чистая посуда. Но что, чем она наполнится, неизвестно. Размышления. Принтер печатает опять-таки неопределенность. Поиск дверей, поиск отверстий, поиск ответов. Поиск. что же налить в эту чашку а что же написать на этих листах бумаги один кадр это такое хорошо что я его с, с поймала один носок желтый второй голубой на столе три три свечи желтый треугольник синий э, параллелепитет как куб и Красный круг. Две свечи погасли, в конце они зажгли э, остальные свечи и сидели и улыбались. Зажигают свечи и после улыбаются облегченно. Что это за символы? Красное-синее-желтое это символ. Я не знаю, что он значит. Дождевого символа сейчас очень много. Свечи зажглись, сидят, улыбаются друг другу и переглядываются. При всей неопределенности курс евро продолжает стремительно идти вверх, это к войне. Если бы можно было пуститься в легкомысленные допущения, я бы подумала, что кто-то предлагает... Вернуть мир на круги своя, зажечь обратно все свечи и вернуться к, к, к какой-то прежней формуле. И тогда все будут улыбаться. Свечи три, девочек за столом сидела пять, а над ними бы была люстра из четырех шаров. Такова была история сегодня. Мне было очень непросто это проговорить. Пишите только культурные мысли, спокойные мысли. Эмоций в этом мире сейчас и без нас хватает. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч!